время Феодосию пришлось услышать в церкви евангельские слова. «И же любит отца или матерь, паче меня, несть мне достоин». То есть, что это означает? Это фраза на церковно-славянском языке. По-русски означает «Кто любит отца и мать больше меня, не достоин меня». Это слова самого Иисуса Христа. И еще одну фразу услышал отрок «Мать моя и братья мои, сии суть, слышащие Слово Божие и творящие». То есть, это опять же слова Христа. «Мои мать и братья – это те, которые слушают и исполняют Слово Мое». И эти слова как бы для юного Феодосия были сигналом уйти из дома уже теперь по воле Божией и начать монашескую жизнь. И вот он тайно уходит из дому в город Киев, понимая, что вот теперь точно есть на этот уход воля Божия. А все, что он до этого делал, это было его своей волей. Здесь, в городе Киеве, он услыхал о строгой иноческой жизни в пещере преподобного старца Антония. Придя в пещеру к Антонию, Феодосий пал на колени перед ним и со слезами начал упрашивать принять его к себе – для иноческих подвигов. Преподобный же Антоний, выслушав его, так отвечал ему. «Отрок, ты видишь, как мрачная тесна сия пещера? Ты не вынесешь здешних неудобств. Бог привел меня в твою святую пещеру, ясно предуказывая, что мне должно спастись через тебя. Я буду исполнять все, что ты мне не прикажешь».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 и усердно исполнял волю своего старца Антония. Он ревностно исполнял великие иноческие труды, как подвижник, восприявший Иго Христова. Превозмогая дремоту, целые ночи он бодрствовал в Бога. Днем же, удручая плоть своим воздержанием и постом, исполнял разные тяжелые работы. Такое благонравие, смирение, бодрость и трудолюбие юноши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 «Останься, мать, здесь, в Киеве и постригись в женском монастыре, и тогда ты получишь возможность иногда приходить ко мне для свидания. Этим ты обретешь в себе спасение и сподобишься лицезреть Бога в вечной жизни». Но мать не хотела слушать сына. Тогда блаженный, возвратясь в пещеру, начал усердно молить Бога о спасении души своей матери. И Бог услышал молитву своего угодника. Через несколько дней мать вдруг поняла, что была не неправа, что зря она пыталась противиться воле Божией. Пришла к нему и сказала, «Сын мой, я поступаю по твоему совету и не возвращусь уже более домой. Постригшись по воле Божией, проведу остаток дней в женском монастыре».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 в трудах иноческих. Вот, дорогие братья и сестры, в следующем программе мы как раз и поговорим о том, как трудился на своем поприще блаженный Феодосий. А пока хотелось бы обратить внимание вот на что. Как часто мы порой, желая своим детям лучшего, сами планируем за них их жизнь кем им быть, как им себя вести. И когда видим, что дети сопротивляются, начинаем с ними ссориться. Так вот здесь видно было, что Господь с детства избрал Феодосия для особой жизни. Но матери не хотелось этого. Хотелось, чтобы он жил так, как нравилось ей. Ну и поэтому, в общем-то, было очень много скорби. И слава Богу, что в конце концов она поняла, что... Нужно отдавать своего ребенка воле Божией. Так вот, и мы должны тоже поручать своих детей Богу, молиться за них и смотреть только за тем, чтобы они жили по заповедям Божьим. А тот путь, какой, какой быть, это уже то, на что поставил их Господь. И еще один момент. С каким С терпением и смирением относился сын к своей матери? то есть, прощая ей побои, все равно ее любя, наставляя, и в то же время не отступая от пути, на который поставил его Господь. Помня слова Господа о том, что кто любит отца или мать больше меня, не достоин меня. То есть, увел себя очень мудро. Так вот, и нам нужно со своими родными тоже поступать мудро, если вот, они, допустим, сопротивляются, не хотят, чтобы мы ходили в церковь. Да, вот Такое часто бывает. Мы должны все равно ходить в церковь, жить по Евангелию, но в то же время молиться за своих родных, прощать их. И тогда Господь обязательно эти трудные ситуации будет управлять. Храни вас всех, Господь!